Красоту ты мне эту, Господи, видеть дай! Жемчугами усыпанный белыми Звонкий май, Несмолкаемый слушать Птичий речитатив, Укрываться от зноя Под сенью плакучих ив, И в расшитый роскошным золотом Выйти сад. Коронованной осенью сказочный листопад. Закружиться, расставив руки, упасть в листву И, пьянее от радости, выдохнуть. Я живу! И назад, запрокинув голову, Видеть, как по макушкам деревьев Катится медный пятак. Как струится по саду, бархатный мягкий свет и представить на миг, что конца этой жизни нет.